Итак, два силовых дня на этой неделе. 2 июня ⁇ срединная точка между затмениями. Лунная было 26 мая, солнечная произойдет 10 июня. Есть подробное видео, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Это день высоких вибраций и неконтролируемых мощных потоков энергии. Сосредоточьтесь на себе и своих потребностях. Вы интуитивно поймете те программы подсознания, которые надо изменить и от чего необходимо отказаться, чтобы открыть двери в счастливое будущее. На срединной точке 2 июня вы можете позволить себе сделать то, что, как вам кажется, у вас никогда и ни за что не получится. Срединная точка заряжает энергией только самые невероятные события. Она негативно отражается на запланированном, предсказуемом и проверенном. В срединную точку активизируются кармические вопросы – и следует быть готовыми к самым неожиданным подаркам судьбы. Срединные точки между затмениями – это время отсутствия контроля и жесткого выбора. Многое может искажаться, и это время максимальной свободы. Самая главная характеристика срединных точек – это непредсказуемость событий, явлений, процессов. Особенно остро на эти дни реагируют те люди, которые родились в затмении или на срединных точках. Вторая силовая дата, 5 июня, сформируется оппозиция двух воинствующих планет Марса в статусе падения и Плутона, планетой кризисов, власти больших денег. В глобальных масштабах этот аспект способствует обострению военных конфликтов. Вообще сложная неделя для политиков, людей, обладающих властью. Мужчины не просто переносят энергии первой половины июня. Поэтому, женщины и девушки, берегите своих дорогих и любимых представителей сильного пола. Будьте осторожны на дорогах, при общении с агрессивными людьми. По возможности сведите к минимуму свою социальную активность. К наиболее успешным занятиям в течение этой недели можно отнести живопись и развлечения, особенно танцы, фотографию. Работу, связанную с благотворительными учреждениями, водными видами спорта и океанскими круизами. Друзья, у кого есть личные вопросы, кто хочет получить развернутый анализ своего личного гороскопа, записывайтесь на консультацию, контакты на главной странице и под видео. Астрология поможет обойти проблему, определить характер событий, примерные сроки в пределах месяца при долгосрочных прогнозах и в пределах недели при краткосрочных. Далее астрологическая погода по дням недели. 31 мая, понедельник. Убывающая Луна в Водолее в соединении с ретроградным Сатурном. Марс в Раке в гармоничном аспекте с Нептуном. День энергетически насыщенный, событийный. На разных уровнях происходят изменения, обновления. Причем логически проследить цепочку вряд ли удастся. Солнце в соединении с северным узлом в знаке Близнецы. Символизирует перспективы. Что бы ни происходило сегодня, все это в интересах будущего. Воспользуйтесь потенциалом этого дня. Обстоятельства формируются наилучшим образом для того, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте. Каждый получает эту дополнительную помощь для гарантированного успешного развития своего эго. Но необходимы действия с вашей стороны. Мужские фигуры, в том числе фигура отца, находится под управлением Солнца, поэтому сегодня можно улучшить взаимоотношения. Если есть глубокая благоприятная связь с отцовской фигурой, то в жизни все достигается намного легче. Луна архетип мамы в соединении с Сатурном предполагает связь с родом, родиной, передачивает все, что связано с семейными темами, имуществом. Сегодня родители могут сыграть важную роль в определении того направления, куда следует вам двигаться. 1 июня, вторник. Убывающая Луна в Рыбах с 12.07 по киевскому времени. До этого период Луны без курса в Водолее. Луна соединяется с Юпитером, планетой большого счастья, что создает мощные благоприятные потоки энергии. Медитативные состояния сознания, повышенная чувствительность к космическим ритмам, интуиция, предчувствие способствуют вдохновению творческой деятельности. Удается достичь спокойствия, обрести гармонию. Желательно в этот день побыть наедине с самим собой, в лоне природы. Продолжается действие гармоничного аспекта Марс-Нептун, что помогает попасть в поток, выникнуть в суть самого сложного процесса правильно скоординировать свои действия. Воспользуйтесь своими интуитивными способностями. У всех они усиливаются, тем более сейчас период ретро-меркуриев и коридор затмений. Углубите духовное сознание, исследуйте сны и как можно больше работайте физически, стараясь не привлекать к этому постороннего внимания. Способы и средства успешного осуществления некоторых задач или достижений могут казаться нестандартными, но результат подобных действий порадует всех. 2 июня. Среда. Убывающая луна в рыбах в соединении с Нептуном. Напоминаю, сегодня срединная дата между затмениями 26 мая 10 июня. Об этом я рассказывала в начале. Можете вернуться, прослушать или посмотреть отдельное видео о периоде затмений. Ссылка в закрепленном комментарии. Венера, планета малого счастья, 16-19 переходит в знак Рака, формирует Трин с Юпитером, планетой благодетелем. Точный гармоничный аспект 3 июня, но 2 июня уже присутствует ощущение счастья, предчувствие чего-то важного и хорошего. Проявляется большая чувственность, мгновенная реакция на любое воздействие. Несмотря на стремление к более высокой гармонии, приходит осознание невозможности совместить это со своим нынешним состоянием. Однако после 10 июня события этого дня окажутся катализатором важнейших преобразований по всем сферам жизни. Сегодня же силовая точка коридора затмений, поэтому не стоит удивляться. Жизнь может в миг перевернуться с ног на голову и наоборот слабо поддаются контролю и понимание обстоятельства внешней среды некоторые люди покажутся вам странными а информация недоступной решению важных вопросов может помочь интуиция подсознательная деятельность но следует опасаться обмана особенно со стороны женщин не торопитесь принимать решения. лучше вообще отложить важные дела Обостряются психические процессы. Многие не в состоянии адекватно оценить происходящее, могут недооценить или переоценить свои ощущения. Психологическое состояние, вызванное энергиями этого дня, для многих, для многих может оказаться мучительным. Невозможно предугадать, как оно скажется на семейных и любовных отношениях. Поэтому многие интуитивно ищут уединение. Тем не менее если вы уверены в своих отношениях, можете использовать этот день для их гармонизации, проникновенных бесед, совместного участия в духовных мероприятиях. Душевное единство этого дня вы сохраните надолго. 3 июня. Четверг. Убывающая луна в рыбах. Период луны без курса с 14.06 до 20.59 по киевскому времени. После чего Луна переходит в знак Овна. Сатурн и Солнце в гармоничном аспекте. Вечер окажется очень интенсивным, но конструктивным. В течение дня приподнятое взволнованное настроение. Хорошее время для дружеских встреч, романтики. Любовные желания находят свое воплощение. В лучшую сторону происходят изменения в семейных отношениях. Вдохновение в области искусства находит свое творческое выражение. Правовые, финансовые или управленческие дела будут благоприятно завершаться. Это день гармонии чувств и наслаждения, но также и ускорения текущих проектов. Удачное время для решения многих задач. Можно ожидать успеха в делах и финансах, в общественной деятельности и различного рода контактах. Но помните, что до 11 июня коридор затмений, поэтому многое воспринимается с искажениями. Все устали от напряжения и тревог, поэтому склонны смотреть на мир сквозь розовые очки. Сегодня многие не желают видеть мир в реальном свете. С другой стороны, розовые очки – это прекрасное лекарство от боли. Связи с зарубежными и дальними партнерами могут оказать серьезное влияние на вашу жизнь, подтолкнуть вас к кардинальным переменам, открыть новые перспективы. Оказанная в этот день благотворительность вернется двойным благом. 4 июня, пятница. Убывающая луна в Овне. Продолжается действие гармоничного аспекта Венеры и Юпитера, а также Трина, Солнца и Ретро-Сатурна. Чувствуется нарастающая позиция Марса и Плутона, способствующая воинственным настроениям. Люди, имеющие власть, боятся ее потерять, поэтому склонны оказывать давление на своих подчиненных, тех, кто от них зависит. У многих увеличивается физическая и психическая активность. Люди становятся более импульсивными, предприимчивыми и инициативными. Проявляется стремление быть первым, возрастает азарт. Однако, держите себя в руках, не ввязывайтесь в авантюры, избегайте игр на деньги». Это день спонтанной деятельности, ну, для которой в характерно стремление немедленно реализовать в порыве все свои идеи и замыслы. На первый план выходят личные интересы. Возрастает стремление навязать собственную волю другим, что может приводить к спорам, ссорам и необдуманным поступкам. Поскольку все еще действуют гармоничные аспекты Венеры с Юпитером и Солнца с Сатурном, то можно надеяться на то, что ничего непоправимого не произойдет. Это прекрасный день для того, чтобы что-то изменить в себе, в своем доме. Гармоничные аспекты к социальным планетам от Венеры и Солнца помогают произвести глобальные изменения по всем жизненным сферам. 5 июня, суббота. Убывающая Луна в Овне. Оппозиция Марса и Плутона генерирует агрессивные энергии. Также в этот день напряженный аспект Нептуна и ретро-Меркурия. Люди склонны вступать в конкурентную борьбу за лидерство, причем действия часто непоследовательны. Инициатор чаще всего проигрывает, теряет уважение коллег и партнеров. Принцип сотрудничества сейчас важен как никогда для обуздания негативного влияния этого напряженного аспекта Плутон-Марс. Импульсивность действий, борьба за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах приведет к потерям. Как материальным, так и можно потерять важные деловые взаимоотношения. Осторожность, дипломатичность и здравый смысл необходимы как никогда. Иначе провалы, крупные неудачи, профессиональной деятельности, потери и финансовые разногласия. Этот день и плюс-минус до и после считается критическим для бизнеса, политики, научных исследований, военные конфликты, аварии, активизация криминальных структур. Все это создает внешний негативный фон, способствует тревожности, проявлению страхов и фобий. 6 июня. Воскресенье. Убывающая Луна в Тельце с 8.46 до этого период Луны без курса почти всю ночь в знаке Овна. Активно проявляет себя оппозиция Марса и Плутона. Возможны травмы. В результате несчастного случая, аварии, или же мы можем услышать о природных катаклизмах и социальных волнениях, могут проявиться симптомы опасных заболеваний. Вчера и сегодня тяжелые дни для брака и любовных отношений, когда все может быть разрушено за один день. Начнутся перемены в жизни многих людей. Вероятно, актуализация вопросов наследства или выплаты алиментов. Вспышки ревности, подозрения, сомнения, взаимные обвинения могут привести к силовому решению вопросов и усугублению ситуации. Эмоциональность на пределе, луна в экзальтации, сближается с ураном в тельце, что способствует неожиданным происшествиям. Остро ощущается потребность в свободе, возникает недовольство властью, что может спровоцировать революции с целью добиться справедливости. Так что неделя сложная. Берегите себя. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала.